Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для дев на вторую половину мая 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой. Под колодой у нас карта императора. Ну что ж, э, старший аркан представляет знак зодиака Овнов. Э, карта посыл нам иногда, говорящая о том, что надо взять ситуацию под свой контроль, надо взять жизнь под свой контроль, то есть контролировать события в своей жизни. Карта еще человека, человека по старшим, помудрее. Человека статусного, может быть, какой-то должностью, который может всегда помочь, может быть, может быть, всегда можно обратиться за советом. Для женщины, если это ваш партнер по жизни, то, может быть, он постарше вас. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель мая для вас – это «Шестерка мечей». Предпоследняя неделя – Карта повешенного, десятка мечей, туз кубков и паш кубков. И последняя неделя мая для вас паш пентаклей, семерка пентаклей, карта солнца и карта смерти. Тема двух последних недель «Шестерка мечей». Ну что ж, для кого-то это перемены, это когда мы э, уходим от чего-то, уходим от чего-то, что уже отжило себя может быть, даже какой-то негатив в нашей жизни, и стремимся к лучшему. То есть мы пересекаем вот эту вот реку жизни для того, чтобы добраться до берега счастья, где нам будет хорошо. Для кого-то это на самом деле переезд, переезд с одного места жилья в другое. Может быть, кто-то переезжает даже в другую страну, в другой город, в другой регион. Либо вы, может быть, переезжаете туда, где есть вода, водоем, может быть, на берег моря, на берег реки. Еще это может быть, когда мы, например, уходим, уходим из отношений и стремимся куда-то, там, где нам будет хорошо. Иногда мы хотим пожить одни, иногда у нас есть другие варианты. Можно уйти с работы вот так вот оставить на этом берегу, как бы гипотетически говоря, оставить весь негатив, может быть, если вы были несчастливы, вам было плохо на этом месте, и стремимся к лучшему, стремимся к лучшему берегу, кто-то, может быть, просто переходит с одной работы на другую, это карта перехода. Она окружена вот этими вот шестью мечами, которые символизируют сим негативное мышление. И карта говорит о том, что во время вот этого перехода, когда ты переплываешь эту реку, постарайся избавиться, утопите эти мечи, чтобы когда вы прибыли на берег счастья, вы с собой не тащили весь вот этот вот багаж негативных, негативного мышления или вот какие-то на душе травмы и все это мы как бы приносим новую жизнь поэтому постарайтесь как бы более позитивно иногда карта именно такая психологическая она говорит о том что может быть кто-то поработав на, над собой может быть сам или с помощью психиатра или психолога говорит о том что вы перестаете быть негативными старайтесь принять какой-то более позитивный образ мышления предпоследняя неделя, конечно, начинается не очень хорошо. У нас десятка мечей, карта повешенного. То есть после какого-то, может быть, периода, когда вы ждали, ждали, ждали, вас, может быть, вот так вот подвесили. Часто в отношениях такое делают. Знаете, человек вроде как бы весь горит, все вроде встречается, люди хорошие отношения, и вдруг человек пропадает, и неожиданно, как бы, и вы вроде не можете понять вообще, что происходит, я виноват или виновата, что произошло, а потом, может быть, после какого-то не выдержали, может быть, как бы постарались встретиться с этим человеком или выяснить, что происходит, а вам вот так вот нож в спину. Любая ситуация может быть. Может быть, вы ждали каких-то документов, тоже не могли понять, что происходит, почему все так тихо. То есть, вроде все сдали, и вам может прийти отказ, например, как нож в спину. То есть, разные ситуации. То есть, когда вы были в каком-то подвешенном состоянии, вы не понимали вообще, что происходит. И когда вы, может быть, постучались в эту дверь, чтобы разобраться, вот, пожалуйста, и я думаю, что вы там долго не задержитесь. Единственное, что позитивно в этой карте, это то, что это ее номер 10-10 это конец цикла. То есть, да, конечно, больно, да, неприятно, но пора, как бы, пришло время подниматься тихо-тихо, выздоравливать душевно или морально. И тихо-тихо двигаться в будущее. А будущее вас ждет замечательное. Давайте сосредоточимся, чтобы вы как бы на негативе. Вот по этой карте не сосредотачивались, а сосредотачивались. Вас ждет карта солнца, вас ждет карта туз кубков. Так что все бывает в жизни, это неприятно, это больно, но... Мы продолжаем жить, постараемся как бы вот по этой карте быть более позитивными, а ждет вас, посмотрите, Паш Кубков, Туз Кубков, ну, замечательно, для тех, для кого это была вот эта вот такая любовная трагедия, я бы сказала, какая-то драма, любовная драма, не трагедия то тут э, ждет вас вот на том счастливом берегу э, Туз Кубков какая-то радость. Будет у вас еще любовь, кто-то сделает вам предложение, какой-то человек откроется, будет говорить о своих чувствах. Э, вообще нарисована водно водная стихия рыба, раки, скорпионы, может быть, даже... Двойка чаш тут то тоже, но не обязательно. Вообще-то для дев ваш противоположный знак рыбы, но говорят, что вот в астрологии лучше, конечно, с другими водными знаками, потому что это получается наша противоположность. А вот скорпионы, как бы раки, особенно раки для дев очень хороши, какой-то союз. Вот. Но в любом случае, даже если это не любовная такая драма, то тут, если что бы не было, все равно вы добьетесь, или вам судьба пошлет какой-то позитив, предложение. Может быть, ждали вас, например, на работу, вы ждали какое-то место, вам обещали, а потом вдруг неожиданно отказали, а вы, может быть, не готовы были к отказу. ну... Что-то другое придет в вашу жизнь. Судьба разберется, судьба все поставит на свои места и пошлет вам вот эту вот какую-то радостную новость или приятное какое-то известие. И тут же паж кубков – это тоже какие-то новости приятные. Пажи всегда приносят что-то, это пажи носители информации, что-то очень и очень позитивное для вас. Может быть, любовные какие-то послания могут, вы начнете, если любовь ваша тема, то вам могут как бы послать какие-то, получать начнете смс, звонки какие-то, приглашать на свидание вас могут, может быть, даже сходите на на первое свидание, Паш как ребенок, первые шаги, первое свидание, пожалуйста. Но, знаете, так как Луна все-таки еще здесь на карте, то есть это еще первое, пока все, пока еще неизвестно, пока не знаю. Ну замечательно все равно. Туз кубков – это ваша судьба, как бы судьба. Рука судьбы обычно посылает нам какие-то вот такие вот подарки судьбы. Это замечательные карты. Паш Пентакли, семь Пентакли, семерка Пентакли, замечательные тоже карты, что-то все, все у нас замечательно, дорогие девы, ну и так и должно быть, почему бы нет. Паш Пентакли, во-первых, ребенок может быть, ребенок может быть элемента земли, так же, как и мы, девательцы-козероги, но э, тут у нас какая-то информация по деньгам, может быть, по финансам. Либо какие-то, знаете, какой-то небольшой денежный подарок можно получить, какую-то неожиданно премию, какую-то добавку к пенсии, там, или к зарплате, или еще что-то. В общем, пенсия, я не знаю. Такое, знаете, не очень крупное, но приятное какое-то, либо новость о деньгах, либо вот получение чего-то, каких-то денег. Тут же карта «Семерка Пентакля» говорит, что, ну, заслужили, потому что вот как девы трудолюбивые. И вы взрастили какое-то деревце, то есть посадили семена, очень усердно ухаживали за этим растением, и вот оно выросло в дерево, которое принесло вам результаты своего вашего труда, семерку пентаклей. То есть, как бы по финансам это неплохо, семерка пентаклей, но есть еще куда двигаться по нумерологии, то есть семерка, потом есть еще восьмерка, девятка, десятка, есть куда дальше как бы увеличивать или улучшать ваше финансовое благосостояние. И вы вот как будто бы, знаете, на таком э, перекрестке, что ли. Что делать дальше? Вот мне гарантированный: вот этот доход. Либо зарплата, либо доход от вашего дела, от бизнеса. Э, оставаться с этими семью Пентаклями или что-то менять, или что-то привносить, э, что-то улучшать, может быть. Улучшать свою, как, как бы, карьеру, может, продвигаться по карьере, может быть, получится, может, нет. Никто не может вам сказать, получится или нет. Это, как бы, риск, который мы должны, как бы, брать на себя будете менять что-то в своем бизнесе получится нет тоже неизвестно это как пойдет уже тоже вы должны этот риск как бы учитывать я думаю у вас все получится посмотрите кто-то внесет очень я поменяю местами эти карты потому что более как-то правильно получается кто-то внесет очень серьезные изменения в свою жизнь карта смерти что-то все-таки уйдет очень созвучно с картой шестеркой мечей, что-то уйдет из вашей жизни, или, вернее, вы уйдете это из своей жизни, уберете, как вот смерть, она неожиданно все как бы меняет, все. Еще карта смерти ⁇ это карта трансформации говорит о том, что мы меняемся, наш статус меняется. Если вы тут ушли из отношений, были вы, например, жена, стали вы свободная женщина. Были вы муж, стали свободный мужчина. Были вы, например, работник этой фирмы, а теперь вы, может быть, владелец своего бизнеса, или у вас другая должность совершенно. Может быть, еще что-то изменилось у вас. Вот эта вот трансформация. Вы сами изменились, может быть. Серьезные изменения произошли внутри вас. Это то, что говорит вот эта карта психологическая, то есть я был постоянно угнетен, где в таком депрессивном состоянии, все видел в сером свете, а теперь я как-то про более прозрел, что жизнь нам дана всего один раз, и надо радоваться каждому дню, каждому вот лучу солнца и всему остальному таким даже простым радостям карта старший аркан представляет знак зодиака скорпионов, кто-то из скорпионов для вас может быть значителен, может быть даже у вас отношения со скорпионом, понятно, карта выглядит довольно страшно, не пугайтесь, но надеюсь, скорпион женщины мои, которого вы встретите, будет выглядеть намного лучше, но тут как бы да, были свободные стали теперь девушкой кого-то, или женщиной, или женой, может быть даже, потому что карта солнца она все освещает. Тут все серо на этой карте, а тут все солнечно. Карта Солнца – самая позитивная карта в колоде Таро, представляет знак Зодиака Львов, во-первых, Старший Аркан, но это еще и карта всего-всего самого-самого позитивного в нашей жизни. Для кого-то самого позитивное – это встретить человека, любовь, может быть, для кого-то рождение детей или беременность, для кого-то это новая работа, которая даст вам стабильность и хороший доход, финансовое благополучие, для кого-то это, может быть, путешествие кто-то любит путешествовать, и а вот в этом ваше счастье. В чем бы ваше счастье не было, я думаю, что к концу мая вы его получите, мои дорогие. Кар, вернее, карта солнца вам это говорит. Но замечательный расклад получился, кроме, конечно, вот этого начала, такого немножко угнетающего. Все остальное, оно получится. Только приложите усилия. Вот эта вот лодочка, она, конечно, вам пересекет вашу реку жизни. Давайте посмотрим, что добавит нам карта Ленорман к этому раскладу. Письмо, колодец и собака. Ну, можно получить известие от близкого друга или подруги, человека, вот собака представляет близкий друг. Я бы... Постарайтесь, или известие какое-то, E-mail, может быть, звонок, может быть... Колодец всегда говорит заглянуть поглубже. Если обратиться к вам ваш друг... И позвонит или подруга, найдите для них время, выслушайте, может быть, даже не столько совет нужен, сколько выслушать вот это вот, заглянуть поглубже в душу человека, может, человеку нужно, либо, если вам нужно, вы будете звонить, писать, говорить с кем-то, то как бы дайте человеку заглянуть в вашу душу, вот так вот, мои дорогие, Хорошие карты. Давайте посмотрим, что добавят романтические ангелы. А еще, вы знаете, вот по карте колодец, карта колодца говорит, что без труда не вытащишь вот это вот как бы, ведро из колодца. То есть надо приложить усилия. То есть и для дружбы, чтобы дружить, чтобы нас поддерживали. Мы поддерживаем. Надо прилагать усилия. Надо вот это вот звонить иногда, писать иногда, а мы всегда иногда как-то, ну вот, не звонит, и я не буду звонить. Ну, надо прикладывать усилия, чтобы дружба, прод... вообще для всех отношений, во все отношения всегда надо вкладываться. Дайте вашим отношениям шанс, работайте над своими отношениями, посмотрите, какая карта. Вот это прямо вот, как будто я сказала про дружбу, а здесь вот про то же самое, про... Отношения и друзьям своим надо давать шанс, и любимым своим. То есть работать надо над отношениями, вкладываться. Оракул мудрости для дев. Незаконченная симфония. Что-то у вас продолжается. То есть какое-то.. Бывает у нас какая-то ситуация, которая, которая как будто бы нет конца, то есть постоянно она в нашей жизни, либо какие-то отношения, либо отношения с друзьями, бывает, что э, как-то человек появляется, исчезает, то дружим, то не дружим, потом опять, или что-то, какая-то именно ситуация, связанная с чем-то, с вашим домом, может быть, с родителями или э, с вашей личной жизни какие-то. Вот это вот... Э, ну, вообще, карта номер 10. Она, конечно, говорит, что завершать надо что-то. Потому что... Особенно, если это не приносит вам радости. То есть, э, если отношения с, с другом или подругой уже не приносят вам никакого душевного такого удовольствия, то я думаю, что пора эти отношения закрывать. И последняя карта. Оракул. Эзотерический, эмоциональный, э, как бы... Удаление, то есть человек удалился. А вы знаете, это может быть кто-то рядом с вами, человек, который, знаете, эмоционально от вас отделился, закрылся, не хочет говорить. Но иногда человеку, особенно знаете, мужчины, говорят, они закрываются и уходят сами в себя. Может быть, ему это нужно, или женщине тоже. Человек иногда хочет побыть один. Вот как здесь, на берегу реки, на берегу моря, как бы человек просто не. Если человек закрылся, может быть, закрылся не от вас, а как бы переживает все внутри себя. Нужно вам стучаться, да, это уже вам решать. Иногда надо, иногда нет, иногда стоит человека оставить э, наедине самим собой. Э, поэтому вы уже сами решаете. А может быть, вы хотите сами побыть вот так вот наедине где-нибудь с морем, с собой, со своей душой, со своим сердцем. Ну что ж, дорогие мои девы, всем удачного периода. Если вы первый раз на моем канале, то, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.